Коллеги, я вас приветствую. Да, да, именно коллеги, потому что раз вы решили стать разработчиком, то значит вы теперь мои коллеги. У меня опыт больше 25 лет, я пытаюсь вам показать самые азы, самое начало, потому что когда начинал я, этого просто не было. И мы будем писать сегодня программу, которая называется Hello World, мы посмотрим это на примере консольного приложения. Ну, в общем-то, хватит, наверное, трендить, давайте переключаться в Visual Studio и приступать. Что такое Visual Studio? Это среда, в которой можно писать приложения, которые максимальным образом способствуют написанию продуктивного кода. Но она в своем роде не единственная. Есть Visual Studio код, который в том числе и кроссплатформенный вариант имеет. Собственно говоря, Visual Studio тоже есть для Mac. В общем, я выбираю Visual Studio, а вы можете выбирать любой удобный вам софт. Uh, собственно говоря, я выбираю версию обычно Community, она бесплатная для самостоятельных разработчиков, в общем, можете использовать ее, пока вам она не надоест она скачивается, устанавливается и, в общем-то, вот она перед вами уже запущенная uh, Я буду создавать простой проект, он называется Hello World, будет использован Так, ну, давайте выберем сначала uh, консольное приложение, где-то здесь оно есть точно я говорю да -да -да -да -да -да. вот консольное приложение это самый простой вид приложения который... на котором мы в и будем тренироваться итак, сейчас мы будем писать свое первое приложение, которое называется Hello World, давайте я помещу специальную папку она у меня называется YouTube вы собственно говоря можете придумать свое название для папки и я буду именовать ее таким образом как сейчас вам покажу в общем и в целом нам предстоит нелегкая работа, нажать три раза кнопку create, собственно говоря, что я и сделал ну и перед вами уже готовое приложение, которое уже называется hello world и уже, собственно говоря, работает давайте я не буду вас обманывать запущу ну и как вы видите вот тот самый hello world и в общем-то вот то самое приложение ничего сложного, правда? Ну, как вы понимаете, мы на этом не остановимся. Давайте я сделаю побольше шрифт, чтобы это было более виднее на ваших экранах. Итак, первая строчка это комментарий. Начинается с двух слэшей. Есть еще и другие способы, но не чуть позже. Этот ком комментарий не читается компилятором, то есть вы можете писать сколько угодно комментариев. Они полезны для разработчиков и, в общем-то, читабельны в некоторых случаях даже очень сильно помогают. Давайте теперь посмотрим на вторую строчку. Вторая строчка начинается у нас со слова «консоль». Это и есть консольное приложение, то есть тот черный экран, и мы ему говорим в «right line». То есть, грубо говоря, выведи в линию вот это вот слово, вернее, вот эту фразу, которая в кавычках, как вы видите, так обозначается в C-sharp как раз вот эти самые стринговые значения, то есть то, что является строкой. Теперь давайте немножко поэкспериментируем, давайте напишем здесь по-русски, например, привет, запятая мир с большой буквы, скрицательный а знак, снова запустим, и у нас приложение запустилось, теперь мы видим сообщение на русском языке, тоже отлично работает, а теперь давайте немножко поговорим про переменные, переменные является собой такой кусок памяти, если хотите, да, кусок Сумка, да, в которую можно положить какие-то данные и потом их вытащить где-то. Ну, давайте теперь из этой вот штуки пример создадим какую-то перемену. Например, назовем ее message. И у нас она подсвечивается красным, потому что мы ее не объявили. И компилятор не знает, что такое message. Давайте скажем, что у нас есть message. И теперь э, сюда как раз установим то значение, которое мы брали. То есть, привет, мир. Теперь у нас компилятор знает, что это переменная. Теперь он знает, что она типа string. Я использовал var. Значит, это такой синтаксический сахар, который можно... Как бы variable обозначает. А можно написать явно, например, string. Это тоже будет работать. Ну и как вы видите, компилятор подсказывает, что здесь можно использовать var. В общем-то это удобно. Давайте запустим. Теоретически у нас ничего не должно было поменяться. Собственно говоря, так оно и есть. Привет, мир! И теперь давайте еще больше экспериментов. На этот раз мы вместо мир напишем... Давайте... Мы отсюда уберем мир напишем привет и сделаем еще одну переменную которую называем ну давайте назовем так кто э, кто и напишем здесь ну пусть будет э, ну, не знаю, пусть будет земля что ли, вот и нужно поставить точку запятой, все э, команды в C-Sharp разделяются точкой запятой, они могут быть в одну строчку или э, в несколько строчек, то есть каждая э, будет своя, но они должны завершаться точкой запятой, Это так на всякий случай. И теперь я могу здесь эти две переменные э, сложить, то есть э, они конкатиру... конкатинируются, то есть одна будет прибавлена к другой, и давайте выполним. У нас немножко поменялся вид, потому что нет пробела. Давайте поставим здесь пробел, запустим еще раз. Вот теперь все, что было, теперь так оно осталось, только теперь поставилось другое название. Собственно говоря, перемены у нас складываются. Поехали дальше. Давайте напишем таким образом, что у нас здесь будет подставлено какое-то значение. Ну, и мы пока не знаем, какое теоретически мы можем вот эту штуку убрать и вместо земля здесь написать уже конкретное значение ну например опять же пусть будет там мир и давайте здесь поставим исключательный знак чтобы у нас ничего не изменилось смотрите я подставил вместо вот этой переменной поставил какое-то значение и оно, собственно говоря выполнилось. То есть, выполните по типу шаблона. То есть, здесь через запятую можно указать. Давайте покажу. Мир. И давайте поставим еще один индекс. И он подставит, соответственно, другое значение. Давайте здесь теперь напишем запятая. Другое у нас будет значение. Другое будет опять же земля. Я нажимаю F5, смотрите, у нас получилось, что вот эта строка является шаблоном, в которую вот это вместо 0 и вместо 1 будет подставлена мир и земля, соответственно. Собственно говоря, так оно и получилось. Теперь закроем, и я их поменяю местами. И теперь еще раз запущу. Ну и как вы видите, теперь у меня Земля и Мир поменялись местами, потому что в шаблоне они стоят в определенной последовательности. И это тоже, на мой взгляд, интересно. Теперь давайте немножко поговорим про другие способы подстановок. И это можно сделать вот таким вот образом. Я сейчас вот этот шаблон ставлю прямо вот сюда. Ну и как вы видите, у меня они подсветились, потому что работает тот же самый принцип. А если я отсюда уберу эти параметры, которые мы собирались подставлять, то это у меня просто превратилось в текст. Я сделаю еще вот какую штуку. Я напишу var, я напишу здесь, ну допустим, что там у нас, ху1 вот, я сделаю две перемены в первой мне будет земля собственно говоря пусть она как была, так и скрывается а здесь оставлю мир и теперь я могу вот эти вот ху FU, ху1 и соответственно ху2 подставить сюда, но сейчас у меня не сработает давайте я запущу, мы это увидим реально вы смотрите, Хо-1 и Хо-2, даже несмотря на то, что они в скобках. Но есть такая штука, которая называется интерполяция и я сейчас для того чтобы она сработала поставлю здесь вот такой знак смотрите у меня visual studio распознала что это мне теперь перемены подсветила синтаксис и теперь они будут использованы вот отсюда Запустим еще разочек проект ну и как видите подставились они и в общем надо понимать что работа со строками на самом деле имеет очень много всяких вариантов и нюансов надо понимать и это нужно будет понимать потом а пока думаю что Хватит на сегодня, мы сегодня уже поигрались с Hello World, я вас жду в следующем видео, вам всего доброго и пишите правильный код.